ну а мы с вами, давайте начнем. Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности, он нам показывает зону экстремального страха, на рынке по-прежнему сохраняется такая ситуация, индикатор показывает отметку 16, тепловая карта криптовалют показывает некоторую разнонаправленную динамику, но в основном понижающаяся тенденция. В красном цвете тепловая карта и индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте сразу к ликвидациям, за последние 24 часа было ликвидировано 60, почти тысяч трейдеров на общую сумму почти в 200 миллионов долларов США и соотношение коротких и длинных позиций также за последние 24 часа у нас доминируют шортовые позиции, но практически паритет доминации незначительная 50,64 процента индекс альт сезона показывает отметку 29, чуть-чуть приросли в сторону альткоин сезона, но по-прежнему находимся в районе числового значения 20. Давайте сразу же на график и посмотрим, что у нас сейчас с доминацией происходит доминация показывает отметку 43 сейчас на дневном таймфрейме посмотрим обратите внимание мы рисуем первую свечку по секвенталу продолжающаяся понижающаяся динамика и в целом если посмотреть на сайфер то мы видим что отрисовали красную точку что касается стахастического арасая тоже показывает красную динамику альт сезон при таком рынке ничего хорошего альтам не сулит. Говорю это многократно, но для тех, кто впервые на канале. Давайте также посмотрим, что у нас с индексом доллара. Он прорвался через отметку глобального FIBA 106,5. Попытался потянуться в зону 112, не дошел. Максимальное значение по индексу у нас было 108 с небольшим. Значит и сейчас ушли на коррекционное снижение И пока что, если мы внимательно посмотрим на индикаторы То мы видим, что уже в глобальной перегретости у нас находится стахастический RSI И я думаю, что мы будем двигаться в понижающейся динамике И если будет происходить вот такая вот история на индикаторе Cypher То я думаю, что мы какое-то время еще будем в зеленой зоне После чего начнем снижаться Но вот это какое-то время как раз-таки нам в целом и сулит, можно сказать, варианты капитализации более глубокой чем происходит сейчас давайте сразу же посмотрим на bitcoin ну и прежде чем мы приступим к нему сразу же бы хотелось отметить что у нас в целом на примаркете немножко хорошо себя показывал индекс промышленного сектора Dow Jones, поэтому сейчас он чуть-чуть прирастает. Все, что касается остальных секторов, они были в красной зоне, так сейчас тоже и происходит. SP 500 примерно у нулевой отметки, но все равно в красной динамике в очень незначительной. В большей степени высокотехнологичный сектор тоже незначительно. Сразу же давайте посмотрим на него. Обратите внимание, понижающаяся динамика на лицо. Мы сейчас пытаемся хоть и по стахастическому RSI показать перепроданность на сайфере но в целом еще снижение будет продолжаться и я думаю что по волне моменту мы видно что мы отрисовали красную точку и двигаемся вниз поэтому я думаю что за этим бенчмарком необходимо следить в первую очередь поскольку корреляция продолжается с ним достаточно активная у главной криптовалюты ну и давайте к биткоину мы Предполагали с вами, что если не произойдет ретест треугольной формации, через которую мы вырвались и провалимся глубже в нее, то пойдем ниже. Так и произошло. Сейчас секвентал на 6 часах отрисовал нам завершающуюся динамику. Продолжаем снижение, но уже оно немножко стихает. Поддержкой выступает предыдущий All Time High на отметке 19.700. Если мы сейчас провалим этот уровень, это будет ниже пунктирной трендовой паутины, где-то 19.5, то мы уйдем вниз на отметку 1870. 1600. Это обязательно стоит учитывать Сейчас в своих трейдах Но 6-часовой таймфрейм намекает Что мы можем отскочить Надо внимательно смотреть на Cypher Если появится здесь зеленая точка И цена средневзвешенным объемом Начнет пересекать среднее значение а мы уже где-то близко от этого момента То короткие трейды Вполне себе в лонговые позиции вероятность. Что касается глобальной динамики То мы конечно же снижаемся И продолжающееся снижение Сохраняется риски ухода в более глубокую динамику По-прежнему я не исключаю Уход в том числе в зону 17 В ближайший сейчас локальный Это где-то на отметке 18.200 Потом туда в зону 17.600 Сейчас вторая свеча по секвенталу Мы видим, что Market сайфер A Подрисовал крестик красненький Говорит, что продолжается динамика нисходящая И мы двигаемся по прежнему в сторону поддержки на отметке 19 300. это локальная поддержка но ну, глобальная 19 600 19 500 давайте сразу посмотрим на трендовые индикаторы обратите внимание на дневном таймфрейме у нас была попытка разворота тенденции зеленым засвет происходил на трендовом индикаторе видно это полотно попытка ухода вверх у нас по индикатору была у нас есть снижение в целом, динамики по ADX. И также у нас индикатор RMD показывал, что мы находимся в некой боковой тенденции. И к активной динамике пока еще не перешли. Но это запаздывающий индикатор. Это стоит учитывать. Если посмотреть на более младших часах, на 6, то у нас активная нисходящая динамика. Мы видим по индикатору трендов, также по RMD. И ADX нам показывает, что мы ушли из зоны роста и перешли. Сейчас подрисовал таким крестиком смену тенденций Перешли к активной нисходящей падающей динамике. Динамики. Но она потихонечку стихает, это видно и по свечам Хэйкенэши. То есть сейчас есть попытка некой торговли диапазонной, но если смотреть в глобальном масштабе, имея в виду дневку, то я думаю, что мы динамику все еще продолжим. Поэтому стоит быть внимательным, если речь идет о контртрендовых стратегиях. Если посмотреть еще также на один набор индикаторов эта когорта показывает очень хорошо динамику на более старших часах. Обратите внимание, речь идет об индикаторе Super Сетка завернулась на недельном таймфрейме и продолжает нисходящую динамику. И также продолжается красная динамика по супергуппе у нас идет и на дневном таймфрейме, что касается сейчас активности быков и медведей то активно сейчас торгуются позиции медвежьи 85 на сегодняшний день и индикатор волчьей стая сейчас пересек сверху вниз средние значения и это означает что в дневном таймфрейме мы продолжим скорее всего нисходящую динамику также хотел посмотреть еще одну когорту индикаторов если речь идет о поисках точки входа на коротких позициях то индикатор отсветил сейчас продажу и сайфер подтверждает эту продажу чуть раньше подтвердил эту продажу, в 15.00.08 Cypher подтверждает, а индикатор range фильтр у нас подтверждает сейчас с 11 июля на 6-часовом таймфрейме подтвердилась зона продаж. И мы продолжаем нисходящую динамику. Поэтому будьте очень внимательны, если будете торговать на 6 часах, то в любом случае нужно дождаться хоть каких-либо подтверждений, как минимум по индикаторам это стоит и также обратить внимание на пунктирные паутины тоже это главные уровни консолидации поэтому сейчас я думаю стоит обратить внимание в первую очередь на 19 400. вот прям сегодня этот уровень 19 440 19 450 если от него еще будут отскоки примерно отсюда то я думаю что где-то до верхней границы в диапазоне 20 200 19 450 и стоит это обратить для... внимание что аналитики зафиксировали Притока средств в медвежьи биткоин фонды, которые были недавно анонсированы, то есть, в период со 2 по 8 июля, приток средств туда составлял порядка 15 миллионов долларов, темпы поступлений, которые позволяли открыть шорты по биткоину, сейчас замедлились с 51 миллиона недели ранее до 6,3 миллионов сейчас. В целом, я думаю, что это означает насыщение медвежьего рынка уже такими достаточно серьезными шортовыми позициями также хотелось бы обратить внимание на последний отчет о Glass note информация публикуется в telegram канале можете почитать эту информацию аналитики сейчас говорят следующее нынешняя рыночная структура имеет много признаков поздней стадии медвежьего рынка то есть убежденные долгосрочные держатели и майнеры сейчас находятся под сильным давлением и уже практически готовы сдаться Объем предложения в убыток в настоящее время достиг порядка процентов, из которых большая часть приходится на когорту долгосрочных держателей. В целом, отпечатки широко распространенной капитуляции, такого крайнего финансового стресса, безусловно, уже можно наблюдать сейчас. Но, тем не менее, остается еще некая когорта, достаточно серьезно проявляющая решимость со стороны удержания позиции, находящихся в убытке, то есть инвесторы, которые проявляют такую решимость, она еще существует. И вот когда эта когорта такого рода инвесторов, долгосрочных инвесторов, потерпит крах, тогда можно будет считать, что мы достигли уже полноценного дна. Также стоит обратить внимание, что последние события капитуляции подразумевают под собой перераспределение монет среди новых покупателей, которые сначала часто классифицируются как краткосрочные держатели, однако со временем преобладание таких долгосрочных держателей увеличивается, поскольку спекулянты, работающие тогда, когда тренд возрастает, они покидают рынок. Формирование дна часто сопровождается ситуацией, когда долгосрочные держатели несут наибольшую долю нереализованных убытков. Другими словами, чтобы медвежий рынок достиг предельного уровня дна, доля монет, которые находятся в убытке, должна перейти в первую очередь к тем, кто наименее чувствительен к цене и с наибольшей убежденностью к будущему росту рынка. В разгар предыдущих медвежьих рынков доля предложения, которая удерживалась долгосрочными держателями, находящегося в убытке, превышала 34%. А между тем доля инвесторов краткосрочных сокращалась до 4-4% предложения. На данный момент краткосрочные инвесторы по-прежнему удерживают процента предложения, которые находятся в убытке, что позволяет предположить, что только перераспределенные монеты теперь должны пройти процесс созревания в руках держателей с более высоким уровнем убеждений. То есть краткосрочные держатели должны какое-то время удерживать эти монеты, которые сейчас тоже находятся в убытке, пока долгосрочные держатели не перераспределят свои активы и не сдадут последние рубежи. Это в целом все указывает на то, что достаточно много на рынке сигналов, которые говорят о формировании дна. Однако рынку по-прежнему требуется элемент продолжительности, чтобы установить устойчивое дно. Биткоин-инвесторы, которых можно назвать все еще сильными руками, не вышли с рынка. Поэтому я уже неоднократно говорил об этом и продолжаю говорить: что у нас сохраняются риски глубокой, более глубокой капитуляции, в том числе отработка медвежьего паттерна, медвежьего флага, ухода в зону 10 тысяч. Но пока предположительно от сегодняшнего уровня, я думаю, что мы можем в ближайшей перспективе опуститься по крайней мере на 18 800 Дальше будем наблюдать за активом, как он себя поведет. Если эти уровни не устоят на коротких часах, то на более крупных таймфреймах мы с вами можем увидеть более глубокую просадку и уход в зону 17600 и далее в зону 15 и много различных фундаментальных показателей указывают на этот уровень с учетом того что ранее по внутрисетевой сетевой активности совокупности различных элементов внутри активности этот уровень никогда не был пробит также хочу обратить внимание на индикатор пуила этот индикатор по сути учитывает активность майнеров о капитуляции которой все говорят и если мы внимательно посмотрим на график то этот индикатор мало когда ошибается в целом показывает пики и дно рынка и вот сейчас по этому индикатору, с учетом того, что он делит стоимость ежедневной эмиссии биткоинов в долларах США на 365-дневную скользящую среднюю этой же ежедневной эмиссии, мы можем считать, что этот индикатор показывает, в частности, отношение майнеров к текущей ситуации на рынке. И то, что майнеры капитулировали, и то, что большинство айсиков сейчас останавливаются, и то, что розетки стали очень дорогими, на это указывает много различных ончейн-показателей. В частности, такие метрики и чарты будут публиковаться в Телеграме из отчета Glass Note. Рекомендую обязательно подписаться на Телеграм-канал. Ну а на сегодня, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите комментариями. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.